Сегодня я, Гуша и Нубикс, собрали чемоданы, чтобы отправиться в далекое путешествие на огромном корабле Британики. Ну а что произошло дальше, вы узнаете в этом видео. Нам нужно купить билеты. О, здравствуйте. We need to buy a ticket. Невидимый билет. Вот мы и попали на корабль, давайте разместим свои сумки тут где-то. Все, ай, моя сумка упала, ну ладно. Там Смотрите, на каком большом мы корабле, на каком он красивом. Давайте тут побегаем все посмотрим. Мы же тут все-таки плавать будем. Природа, елочки, это то все вообще. А, куда меня засосал вверх куда? то нет да? а, это Я это тоже застало сос в дверь что, что за за магические двери на этом двери, корабле да, да. давайте встретимся да. вместе у спортзала тут смотрите как круто он, он у нас а корабля я знаю, где спортзал? ну он в самом переди корабля у его носа смотрите как же здесь красиво мы сейчас будем проезжать два водопада вы что там в ресторане застряли что ли там что-то кушаете или еще? какие же привет я так и знал что кто-то хотя бы ко мне придет смотри тут спортплощадка видишь вот тут можно поджиматься пресс делать вообще Куча ну, всяких сейчас... тренажеров. Накачаемся мы здесь. И смотри, какой красивый вид на два огромных водопада. Идем какие ж что у тебя даже сил не хватает сюда подняться. Ты что так много всего да, съел? Что так много там? Не хватает меня сносит. Ты что там вообще поел такого? Не знаю, я всего лишь поел 2 килограмма ухи. Ах ты плохой. Смотри, тут водопад. Красивый, мы проезжаем его. Ух, я слишком тяжелый, меня сносит ветром. Да как это? Тебя сносит ветром, если ты тяжелый. А где наш капитан? Пошли посмотрим, где у нас капитан. Может, он а, нам еще еле... круче места покажет, чем этот. Э, Ух ты, издевайся, Еле сюда поднялась, я думаю, сейчас могу обратно спуститься. Сейчас я подымусь к капитану, посмотрим, что у него там интересного есть урага я летолет. поднялась и так ого уход... тут всякие лодки находятся Или... я вижу вот я уже пришел к капитану вот это у него руль огромный какой отсюда так, красивый я... вид на спортзал так я тут посмотрю какие у нас тут лодочки красивые так, О, капитан, капитан. у нас тут разные механизмы смотрите так ладно думаю я пойду посмотрю где там у нас каюты и где у нас все запропастились наверное нашли какое то крутое место стоп. А почему корабль наклоняется мы тонем, какие Скорее спасайте, либо сейчас тонем. Корабль переворачивается. Смотрите, там капитан пошел к лодке, значит эта лодка работает. Пошлите все к ней. Ой, осторожно, надо залезть куда-то сюда. Давайте, я я залез на лодку. то Хопер. Сейчас какие ж залезет. Главное, чтобы он не потопил лодку своим весом. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Что-то мне это не нравится. Что происходит? Капитан сбежал! А, а мы! Так? А вот перевернется же сейчас! Лучше бы я на корабле а, остался! Не... Где я? Я на берегу! Там какие-то цветы огромные! И вот этот корабль! А где какие-то? Ух, какие-то мутанты, бабочки летают! А где капитан? Может, тут капитан остался? Попробую-ка я его найти! Так. <связь> Если я смог как-то на берег попасть, то, наверное, не на корабль смогу попасть. Надо посмотреть, может там еда есть, то я уж проголодался. Так, а, посмотрим, посмотрим, что у нас здесь есть. Че? Еще кто-нибудь живые? Вы остались еще? Люди? Всем в заднюю часть корабля! Всем в заднюю часть корабля! Всем в заднюю а, часть корабля. Спасатели, понятно, мы бежим в заднюю часть корабля, хотя вроде кроме меня тут никого нету. Ой-ой-ой, я тут вижу корабль весь поломан, тут даже лодки немножко порвались. Какие же, идем сюда! Привозь? нам Нет. Спасатели сказали идти в заднюю часть корабля, давай, мы сможем добраться. Во! Вон, видишь, видишь самолет? Какие давай-то где? Фух, я еле... как успел! Меня так сильно выбросило Давайте, а Куда? Туда? Ура, я залез нет. Спасательный самолет, какие же скорее Сейчас самолет упадет отсюда, давай Самолет да. падает вниз Нет, я... прыгайте а на самолет. Он, Буф, он, самолет он падает Уф. он не падает Видите, там дверь есть Слева, заходите а, в дверь, ай, что а, творится Пилот, спасатель, давай Сюда, нам надо что Стоп, лично. а где у нас тут водитель? Тут водителя а, нету в самолете Так, да, потому что я в Самолёте. Самолет! О. О, Нубик умеет управлять самолетом, да? Иди сюда, Гуша, прыгай! А, Давай, а кодишь! Не ты видишь, сейчас промах... ломается у нас. Поэтому... Нет, а. мы падаем! Докатимся! Вот это ты пилот, Нубик, я даже не знал, что ты так умеешь. У нет, нет че творится? Корабль взорвался, Тут все взорвалось. Короче, бежим к берегу давай. Спасатели, Спасатели где вы? Давайте, Будут тут уже целый самолет угробили и корабль. Хотя корабль, корабль водим не я. я. Да, Нам нужно как-то забраться на корабль, смотри, там мой самолет. Банан, мы очень Это ждем не... тебя. Спасатель, я служу вертолётчиком. А как там до него допрыгнуть до у нас вопрос? Давай, сможешь. У меня получается, у меня получается, ждите. Короче, сейчас у меня двигатели сядут. Ну, Давай. Давай, лети чуть-чуть Сейчас Для тебя меня. врежется вертолет. Давай. Давай, Давай да как ты ты! Ура, мы возвращаемся домой. Я не могу вас достать домой, потому что у меня трибун Ага, значит спасателя надо спасать, да? Давайте остановись лучше... вот здесь, вот здесь остановись на земле. Мы вызовем сейчас. такси, оно нас спасет. Ну и тебя может тоже спасет. Да не, я могу, я могу на лодке вас на а лодке можно подвести давай да. тоже не да, а, нубик то что тебе в руки попадает всегда ломается почему-то нет что это такое нубик что ты с этим сделал нормальный Ох, вертолет ты... был а ты в него ну, залез и вон все на нем вы точно вы спасетесь ура а ты же вроде на лодке хотел приплыть ну ладно так да, давай на лодку на лодку я я слабо. Слабо. о давай залазим Уважаемые пассажиры, вы приветствуете классное аппартамент. Объдник 737. Удачного вам полета. Ура, мы летим домой, наконец-то. Понял. Какие-то баги. Приносим Фу. свои извинения. А, я уже подумал, что опять пойдем. папа папа Ура! Мы прилетели домой. и Сколько мы тебе должны за все это? За то, что я вас довез домой в безопасности. Вы должны 1 миллиард девятьсот девяносто девять миллионов девятьсот девяносто девять тысяч девятьсот девяносто девять баксов. Ожидая платеж на киви кошельке. На этом все. Если вам понравилось это видео, не забывайте ставить лайки и подписываться на канал. А сейчас вы можете посмотреть видео, где мы прятались от монстров в дверях. Ну а с вами был Games. Всем пока.